Сейчас уже посмотрим, что там, да как. Четверто показал. Все упаковки. Что тут есть. есть я сам еще купил в отдельном есть сами круги тут и все было в упаковке кроме жилета и Сейчас проверим Вот так Готовку он выглядит Только сейчас разобраться надо, еще сам первый раз Сейчас посмотрим в коробочке так ручка нажимая или как интересно. Угу, ручка нажимаю. Так, вытащили. Уже регулировка. Вот эта регулировка Так, вот понятно. Далее идет. Что это у нас? Все есть здесь. Описание есть. На трех языках этот телефон. Жизнь. Русский тоже есть, все Один на казахском за <the qualité> <chat> Сейчас выключатель. Или сборник, Шлифовальная подошва. Так, три. Это вот этот. Получается, это седьмой регулятор скорости. Так, вот он наверху. Так. Так, нормально скорости шестая так чолкает так упаковка вот это вот r180 шкурка посмотрим как она саживается на, на пучках она идет. Нет. Правда, я ей не работал. Что работал интересно. У нас штукатурка. После глинцевания другая бригада работала. Там шишки. Шкурить вообще никак под обои никак невозможно. Поэтому попробовал это купить. Сейчас соберу. Пока попробую включить просто работают ли Вот для чтобы не пылить наверное а это просто ну, чтобы отсюда просто выходил и все вот такой вот аппарат Завтра будем его использовать, посмотрим как он пойдет на штукатурку, будет ли он шлиповать. Улегчить хотим шкурочную работу, чтобы шкурин было. Шлиповать легче. Купил такой респиратор, то ли 24 рубля. Сколько он стоит Там он дешевый, 43 рубля. Эти круги, упаковка с рублей, опять не посмотрел. Диск слеповодный сто миллиметров, р сорок, пять штук. Три упаковки купил, пятьдесят три одна упаковка, сто рублей вышло. Они уже более грубые. Завтра буду использовать это все. Все есть. Чтоб без пыли. И чтоб так уже использовать. Так, кнопку уже фиксация вот туда заходит вот держу одной рукой я не такой здоровый <звы> нормально должно быть дай бог завтра проверить Я купил вот такой жилет, вроде все есть, легкий, безразмерный, телефон положить, все нужно, саморезы, все что нужно. взял аппарат и догнал. Буду дальше снимать, как бы мы им работать, что у нас получится. Спасибо. Смотрите дальше.